Урия Смит, 1832-1903. Первым Коринфянам 15 главе я нахожу, что человек, имеющий бессмертие, неземной человек. Тем не менее, Павел уверяет римлян, что, пребывая в добродетели со всяким терпением, все могут достигнуть бессмертия и вечной жизни. Доктрина, называемая Троицей, утверждает, что Бог не имеет формы или частей и что Отец, Сын и Святой Дух, все трое, одна личность. Может ли Бог не иметь формы или частей, когда Он говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, Исход 33, 11, или когда Господь сказал ему, «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселень не скалы», и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо, исход 33 20, 22, 23 Христос есть подобие и образ своего Отца, Евреям 1 3. 10 июля 1856 года, Ревью энд Геральт, том 8, номер 11, страница номер 87. В этой песне любви и поклонение хвала Агнцу воздается наравне с Отцом, сидящим на престоле. Комментаторы единодушно ухватились за это обстоятельство, как за доказательство того, что Христос должен быть одного возраста с Отцом. Иначе, говорят они, это выглядело бы как поклонение Творению, тогда как поклонение принадлежит исключительно Творцу. Однако нет необходимости делать такое заключение. Писание нигде не говорит о Христе, как о сотворенном существе, но, напротив, ясно утверждает, что Он был рожден от Отца. Смотрите замечание к Откровению 3.14, где показано, что Христос не является сотворенным существом. Будучи Сыном, Христос в Своем предсуществовании не обладает совечностью с Отцом. Начало Его существования, как рожденного от Отца, предшествует всему творению, в отношении которого Христос является сотворцом с Богом, Иоанна 1, 3, Евреям 1, 2. Разве не мог Отец установить поклонение Сыну наравне с Собой так, чтобы это не являлось идолопоклонством для поклоняющихся? Он возвысил его до такого положения, которое сделало Сына достойным поклонения, и даже повелел поклониться Ему, в чем не было бы необходимости, будь Сын равен Отцу в предсуществовании. Иисус Сам заявил, как Отец имеет жизнь в самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом Себе, Иоанна 5:26. И Отец превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, Филиппийцам 2:9. И Сам Отец говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии, Евреям 1:6. Эти свидетельства доказывают, что Христос сегодня является объектом поклонения наравне с Отцом, но они не доказывают, что он был равновечен с отцом в своем предсуществовании, 1882 год, Даниил и Откровение, страница номер 430. Один Бог не имеет начала. В предвечности, когда могло иметь место начало, и это время так далеко в прошлом, что для ограниченного разума это, по сути, вечность, появилось слово. В начале было слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог, Иоанна 1, 1. Это несотворенное Слово было существом, которое, когда пришла полнота времени, стало плотью и обитало среди нас. Его начало не было таким, как у других существ во Вселенной. Оно представлено в непостижимых для нас выражениях, таких как своего Сына Единородного, Иоанна 3, 16, 1 Иоанна 4, 9, Единородного от Отца. Иоанна 1, 14, «Я от Бога и шел. Иоанна 8, 24. Таким образом, выясняется, что посредством какого-то божественного импульса или процесса, не являющегося актом творения, известного только Всевышнему и Всемогущему, и, возможно, только Ему одному, появился Сын Божий. В то время также существовал Святой Дух, Дух Бога, Дух Христа, божественное вдохновение и средство их силы, представляющая их обоих, Псалом 138, 7, 8. 1898 год, взирая на Иисуса, страница номер 10. Когда Христос оставил небо, чтобы умереть за потерянный мир, Он также оставил на некоторое время свое бессмертие. Но каким образом оно могло быть отложено в сторону? Несомненно, что оно было отложено, иначе Он не смог бы умереть. Если бы он умер не полностью, как божественное существо, как сын Божий, но умер бы только телом, в то время как его дух и его божественность продолжали бы жить, то тогда бы мир имел только человеческого спасителя, человеческую жертву за грехи мира. Но пророк говорит, что душа его стала жертвой умилостивления, жертвой за грех. Исайя 53, 10, 1858 год помощник исследователя Библии, страница номер 23, 24. Мы крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа, Матфея 28, 19. Но этим мы выражаем нашу веру в одного истинного Бога, в посредничество Его Сына и влияние Святого Духа, помощник исследователя Библии, страница номер 21, 22. Примечание редактора – это высказывание Урии Смита, Касающаяся текста из Матфея 28, 19, по всей видимости, имело место по той причине, что в то время пионеры-адвентисты не располагали доказательствами, говорящими о том, что слова «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» были добавлены в Матфея 28, 19 в VI веке отцами отступнической церкви, подобно тому как, много позднее, папскими богословами в первое послание Иоанна, в пятью главу, был вставлен стих 7. На протяжении многих веков оба подложных текста служили доказательством троичности божества. Чтобы узнать более подробную информацию, напишите в комментарии под видео «Бог Отец и Его Сын Иисус Христос». Титулы Отца. Следующие титулы верховной власти принадлежат только тому, кто от века до века единственный премудрый Бог. Бог древний, Второзаконие 33, 27. Которого одного имя Егова, Псалом 82, 19. Бог Всевышний, Марка 5.7. Ветхие днями Даниила 7, 13. Бог Единый, Псалом 85, 10. Господь Единый, Нееми 9.6. Бог Небесный, Даниила 2, 44. Единый истинный Бог Иоанна 17.3. Единый имеющий бессмертие, 1 Тимофея 6.16. Царь веков нетленный, невидимый, 1 Тимофея 1.17. Единый премудрый Бог, 1 Тимофея 1, 17. Господь Бог Вседержитель, Откровение 19.6. Блаженный и единый сильный. 1 Тимофея 6, 15. Кроме меня нет Бога, Исай 44, 44:6. Один Бог Отец 1 Коринфянам 8.6. Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы Ефесянам 1, 17. Один Бог и Отец всех, который над всеми, Ефесянам 4.6. Бог всемогущий, бытие 17, 1. Я ЕС Мсущий, Исход 3.14. Господь Бог Вседержитель, Откровение 4, 8. Заявление относительно Сына. Начало создания Божие, Откровение 3.14. Рожденный прежде всякой твари Колоссянам 1, 15. Единородный Сын Божий Иоанн 1, 18. 3.18. Сын Бога Живого, Матфея 16, 16. Существовал перед тем, как пришел в мир, Иоанна 8, 58, 17, 5, 24, Михея 5, 2. Был возвеличен выше ангелов, Евреям 1, 13. Им сотворен мир и все, что в нем, Иоанна 1, 1, 3, Ефесянам 3, 9. Был послан в мир Богом. Иоанна 3, 34. В нем обитала вся полнота божества телесно, Колоссянам 2, 9. Он есть воскресение и жизнь, Иоанна 11, 25. Ему дана всякая власть на небе и на земле, Матфея 28, 18. Он есть наследник всего, Евреям 1, 2. Помазан Илием радости более соучастников, Евреям 1:9. Бог назначил его судить, воскресив его из мертвых, Деяние 17:31. Бог открыл свои планы через него, Откровение 1:1. Христу глава Бог, 1 Коринфянам 11:3. Иисус имеет власть отдать свою жизнь и принять ее снова, Иоанна 10:18. Он получил эту заповедь от Отца, Иоанна 10, 18. Бог воскресил его из мертвых, Деяния 2, 24, 34, 3, 15, 4, 10, 13, 30, 10, 40, 13, 34, 17, 31, Римлян 4, 24, 8. 11, 1 Коринфянам 8, 14, 15, 15, 2 Коринфянам 14, 14, Галатам 1, 1, Ефесянам 1, 20, Колосянам 2, 12, 1 Фессалоникийцам 1, 10, Евреям 13, 20, 1 Петра 1, 21. Иисус говорит, что ничего не творит от Себя. Иоанна 5, 19. Что Отец, пребывающий в нем, Он творит дела, Иоанна 14, 10. Что Отец, который послал его, дал ему заповедь, что сказать и что говорить, Иоанна 12, 49. Что Он сошел с небес не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего его, Иоанна 6, 38. Что это учение не его, но пославшего его Отца, Иоанна 7, 16, 8, 28, 12, 49, 14, 10, 24. Имея перед собой столь вдохновенное заявление, можем ли мы говорить, что Иисус Христос самосуществующий, независимый, всеведущий и единый истинный Бог, или все-таки Сын Божий рожден, поддерживаем, возвеличен и прославлен Отцом? 1858 год, помощник исследователя Библии, Номер 38, страница номер 42, 45, это также можно найти в Review энд 10 июня 1860 года, страница номер 27. JWW спрашивает, должны ли мы понимать, что Святой Дух — это личность, такая же, как Отец и Сын? Некоторые утверждают, что да, другие говорят нет. Ответ — Святой Дух — это Дух Бога и Дух Христа. Это один и тот же Дух, когда о нем говорят, как об имеющем отношение к Богу или Христу. Но в отношении этого Духа в Библии используются выражения, которые не могут гармонировать с идеей, будто это есть личность, подобная отцу или сыну. Скорее здесь говорится о божественном влиянии, исходящем от них обоих, а о средстве, которая являет их присутствие и через которое они имеют знание и власть над всей Вселенной, когда не присутствуют лично. Христос — это личность, которая сейчас исполняет обязанности первосвященника в небесном святилище. Также Он говорит, что где двое или трое собраны во имя Его, то и Он посреди них, Матфея 18, 20. Каким образом? Неличным телесным присутствием но своим духом. В одной из бесед Христа с учениками Иоанна главы с 14 по 16 этот дух персонифицирован как «утешитель» и как таковой, описывается с помощью личных и относительных местоимений, таких как «он, его, которого». Но обычно о нем говорится таким образом, чтобы показать, что он не может быть личностью, такой как отец или сын. Например, часто говорится, что дух изливается, испускается. Однако мы никогда не читали о Боге или Христе, которые изливались или испускались. Если бы дух был личностью, то для него не было бы странным появиться в телесной форме. Однако, когда такое произошло, то факт был отмечен, как необычный. Так в Луке 3, 22 говорится и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Но форма не всегда одинакова. Так, в день Пятидесятницы он принял форму разделяющихся языков, как бы огненных, деяния 2, 3, 4. И вновь мы читаем о семи Духах Божьих, Откровения 1, 4, 3, 1, 4, 5, 5, 6. Это, несомненно, простое определение Святого Духа, представленного в такой форме, чтобы обозначить его полноту и совершенство. И будь он личностью, его вряд ли можно было бы так описать. Мы никогда не читали о семи богах или о семи Христах, 28 октября 1890 год, Ревью энд Геральт. Текст составителя книги Линфорда Бичи. Эта статья появилась в Ревью энд Геральт через пять месяцев после ее написания. На генеральной конференции Урия Смит произнес проповедь. В этой проповеди он подошел к месту, где ясно представил необходимость объяснения некоторых положений относительно Духа Бога. Было бы вполне уместно для нас уделить время для обдумывания того, что есть Дух, какие у Него функции, каково Его отношение к миру и Церкви, и что через Него Господь намеревается сделать для Своего народа. Святой Дух это дух Бога, а также и дух Христа. Он является той же божественной, таинственной эманацией, то есть Божьим присутствием примечания редактора, через которую они продвигают свою великую и безграничную работу. Это названо вечным духом, то есть духом, который всеведущ и вездесущ. Это дух, который носился и нависал над поверхностью воды в древности, когда царил хаос, и из этого хаоса явилась красота и слава этого мира. Это то, посредством чего дается жизнь. Это средство, через которое Божье благословение и благодать приходят к Его народу. Это утешитель, это дух истины, это дух надежды, это дух славы, это жизненная связь между нами и нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, ибо апостол говорит нам, что если мы не имеем Христа, мы не Его. Это чувствительный дух, которого можно оскорбить, огорчить, угасить. Это есть средство, через которое нам будет представлено, если окажемся достойными, бессмертии, ибо Павел говорил, что если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа живет и ваше смертное тело духом своим. Это и есть дух Христа. Римлян 8, 11. Урия Смит описывал Святой Дух как Дух Бога и Дух Христа. В одном только этом параграфе он, говоря о Святом Духе, 16 раз использовал слово «ид» — это вместо слова «хи» — «он». Через 7 параграфов он сделал следующее заявление. В этих стихах вы можете заметить, что апостол призывает увидеть три великих средства, которые участвуют в этой работе, Бог Отец, Христос Его Сын и Святой Дух, 14 марта 1891 года, ежедневный бюллетень Генеральной конференции, том 4, Страницы номер 146-147. Текст составителя книги Ленифорда Бичи. Это утверждение очень интересно, так как оно говорит о том, что пионеры понимали смысл термина «три великих средства», таким образом, что это было в гармонии с тем учением, что Святой Дух не является отдельным существом, но духом Отца и Его Сына. От русского редактора сегодня известно, что слова крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа имеют такое же происхождение, что и стих 7, -й, 5 -й главы первого послания Иоанна. Они подставны. Слова крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа были добавлены в IV веке отцами отступившей церкви, а 7 стих из 1 Иоанна 5 главы был вписан в Библию в средние века папскими богословами. Я видела, что Господь особым образом оберегает слово, но в те времена, когда Великая Книга была редкостью, ученые мужи в некоторых случаях изменяли отдельные слова и фразы, думая, что этим они делают Библию более понятной, а в действительности, наоборот, усложняли для понимания то, что было предельно ясно, приспосабливая Божие Слово к своим взглядам, сложившимся под влиянием традиций и преданий, Елена Уайт, «История спасения», страница номер 391. Очевидно, ни Урия Смит, ни его современники не знали о том, что текст из Матфея 28, 19 был расширен во времена отступничества, поэтому давали ему свое объяснение. Подробнее о судьбе текста из Матфея 28:19 вы сможете узнать, прочитав брошюру Вальфганга Шнайдера «Крещение во имя Троицы», которую можете запросить в комментарии под видео или написав на e-mail YouTube канала.